26, 26 декабря 2016 года Я, как обычно, по утрянке прошлась по лестнице. Ну, кряки тут они, конечно, как тараканы из угла в угол перекачивают. И даже опять сорвали у меня Предупреждение из приказа номер ФЗ 15 о том, что нельзя курить в этих местах. И пошла на первый этаж, На первый этаж я отправилась чтобы там. Тоже посмотреть, что находится в области курилки. В области то в той, где раньше была у нас клака всякая. И выхожу я в этот вестибюль. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вот это да! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Менталитет у людей поднимается. Оба Принесла цветок. Вот, говорю, куда цветочек-то, тот маленько у них, ну, была неустойчивая, этот горшочек неустойчивый, принесла цветочек вам я, ребятки, так что давайте, теперь у вас есть куда бочки складывать, вот так вот, понятно? Так, сейчас эти листики оборвем, полусухие, так, геранька будет у нас цвести с удовольствием. Так, ну я же принесла, чтобы повесить сюда еще эти снежинки. Четыре, у меня, кажется, пять было, где-то потеряла, наверное. Так, наверное, я потеряла снежинку. Ну и здесь-то вообще чистота, в смысле нету бычков. Ну, вы ребята, молодцы. Ну, вот тут я вообще в шоке. Такую высоту они залезли и все сделали. Ой, ну вот это да, вот это я понимаю. Сейчас тут не хватает моих снежинок. Мы их и привезем. И вот такая получилась красота на окошке. Мои тут 3D-снежиночки. Стоять ровно, красиво. Так, вот тут я увидела такую страсть людскую. Вот надо в что-то Покурить. Ну и слушайте, какие шикарные пистолеты. Вот все настоящие пистолеты. Я конечно, сюда не буду. Кто-то прибрал их ведь. Так. Ну что, ребята? В том году, конечно, тут такого не было. Это уже плюс. И меня это радует очень даже. Спасибо всем, кто это сделал. Я даже не ожидала. Думаю, надо на первом этаже. Сижу дома, вырезаю снежинки. Думаю, надо сделать хотя бы на первом этаже еще немножко красивенько. Выхожу, они все сделали. Так держать. Молодцы. Шикарно. Что характерно, входная дверь утеплена паравоном. Вот так вот. Значит, пока я вчера была на турнире смертельных свадках. сражения все, тут кипела работа. И меня это еще раз удивило. Приятно удивило. Но эти сорванные бумажки, конечно, меня уже не удивляют вот это вот все. Это уже в порядке вещей. Вот когда тут ничего не будет, тогда я удивлюсь конкретно, это точно.